Вот и весна. это уже. Вот, поклеил щит на очередные нардишки. Сосновую сделаю это с эпоксидной смолой там орг стекло рисунки ну все дела короче там, потом посмотрим еще сам толком не знаю 60 на 30 наверное, будет вот, поклеил тут оборудую себе покрасочную комнату так-то столик уже тут поставил Так, сидушка, А будет стены еще побелить или покрасить водоэмульсионкой, трубы зачистить, сделать все по красоте, чтобы было. Так, щиты есть. Надо сейчас зашкурить их. Вот столько два куба сосновых досок у меня. Надо перерабатывать. Высохли уже. Вот думаю, нардишки надо как-то делать. Из сосны тоже. Вырезать по сосне не очень. Вот думаю, делать подожди стеклом рисунки. Ну, снаружи там такой стиль. Брошированный. Там, ну, что-нибудь можно придумать тоже. Хоть и не особо вырезать что-нибудь такое. Интересно, тоже много можно вариантов придумывать В принципе-то. Ладно. Шкурить буду. Сейчас, сейчас что-то подумал, нахера мне шкурить. Даже внутри сярно будет рисунок под орком стеклом. Внутренняя часть нам не нужна. Снаружи, в середине будет рисунок под эпоксидной смолой. Края будут брошировка металлическим диском. Таким прошкуриваться. Ну, так, что смысла нету. Значит, сейчас борта надо сделать. И уже дома буду приклеивать. Такую черновую работу делаю в столярке. Остальное уже дома. Сейчас хотел из добрых доброго материала делать борта. Потом смотрю. У меня же вот здесь вот обрезы делал, ну, доски а это остругивал, выравнивал, короче, это обрезной делал и остались вот такие обрезки. Ну конечно я ничего не выкидываю. Зажечь тоже жалко было. Вот такие края. Остались большие, выбрал маленький Вон там целая куча дров. Печку набуду в этом году сделать, тут, тут, поджигать. И вот думаю, если кору снять, вот, и вообще интересно такой бортик получится, в принципе -то. И считаю безотходное производство, так что из них есть Я эти боковушки Что я раньше не додумался -то? Я думал они какую-то роль играют а Это оказывается для красоты только Ну и так, у кого пылесос есть <coughs> тому Для тех понятное дело <coughs> Что никуда не вылетает Здесь кожух еще был Для пылесоса и все В пылесос высасывает А если у меня нет пылесоса Только забивается постоянно Вот здесь вот все и чистить неудобно А так сейчас будет вылетать Со всех сторон И нигде ничего не будет задерживаться Мешаться А то потом даже это уже не опускается Низко Так что я думаю Ничего страшного нету То что я снял Если что там пишите кто что знает Но Думаю что Это так от балды просто для, для, для пылесоса сделано, чтобы не разлеталось и для красты Вот сейчас сразу все на улице будет, ничего не будет задерживаться, там копиться. Вот так вот, короче, получилось. Такие вот борта будут. Думаю, ну, пол думаю, надеюсь, все получится. Интересно будет. Эту кору сниму. Сейчас. Просто струга уровня их. Все, потом здесь будет цельно, ну, в виде книги будет нарды. так что посмотрим, как получится Интересно, Не делал лучше так. как примерно будут выглядеть <смех> интересно прикольно так-то и такое нет когда-нибудь вот это. кору эту уберу маршрую такая а с этой стороны делала вот такую тоже не обрезная распиленная вот так вот накладка делается Будет. Прикольно, интересно будет. Здесь я... С концов сделаем брошированные, ну, рваные доски брошированные. Под старину что-нибудь придумаем. Прикольно будет так-то, в принципе, считай из всяких отходов таких. Такая получится интересная коробочка. Вообще, мне вот не нравится, люди делают одно и то же, ну, ничего не придумывают, там, пострели у кого-то, слезнули, одно, другое, третье, сами ничего не придумывают. Не пробуют, не экспериментируют Неужели неохота что-то придумать такое интересно, Чтобы было как бы Тобой сделано, придумано Все время пытаюсь что-то придумать Чтобы отличалось от других, от толпы Выделялось из толпы Так что ладно, все Сейчас забираю домой уже там Все приклею Раз черчу, ну сделаю эскизы, где что будет, там подумаю по размерам. Сделаю приклею. А потом уже надо будет брошировать. Все когда вместе будет уже собрано, склеено. Чтобы в единое целое, брошировать уже. И все. Урок стекла у меня едет. Так послезавтра вроде приедет, Картинки надо будет распечатать, найти какие будут. Ладно, смотрим дальше, что будет, короче. Всем всем до скорых встреч. Сегодня уже вечер. До завтра, то есть. Вот так вот. поклеилась коробка. Здесь вкрутил шурупы. Стропцы не было длинных. Но я все равно буду усиливать сейчас, сейчас, сейчас шкантами. Сверлить буду, шканты вклеивать. Все будет прочно. Ничего никуда не, не свинтит, не сломается. Также эти борта тоже на шканты сейчас посажу еще. надежнее было такая коробочка интересная и пока клей сохнет буду уже размечать будущую будущую работу где будут рисунки где что потом нужно будет снова в гараж перенестись и уже поработать болгарочкой Ну вот все проклеил промазал сейчас надежно будем сейчас эскизы наносить где что будет потом это все зашкурю Ладно, смотрим дальше. Сделал такой шаблончик, в серединах будет залитой в картинке эпоксидку. Обложу сейчас. Так вот, расчертил. Здесь выберу фрезером, сейчас сделаем накантовку. Доски прорисуем, пошкурим. Короче, болгарочкой поработаем, сейчас в гараже пойдем. Вполне интересно будет, прикольно. Кто сказал, что из сосны нельзя красивый нард сделать? Ну, вот сейчас с фрезером пройду. Такой вот фрезочки по этому контуру. Потом выбираю, выбираю фон под картинку, а эту картинку, о, эту окантовку уже таким вот пройду. Потом еще набуду доски, вот доски наверное таким же пропилю, и уже будем болгарочкой потом. на зима не хочет уходить ветрище снег не то что вчера было вот Основание под картинку есть Сейчас запилю края Немного тут, тут где доски проходят И болгаркой буду нарезать уже Шкурить Царапать <решить> Брашировать короче Пыльная работенка С этими нордишками Вообще прикольно Смотрится Сейчас будем брошировать огнем Обжигать Вообще застарил Пыльная вот Говорю только то что Работенка такая но смотрится вообще огонь. Здесь тоже все обожгем после обжига. Буду наносить три слоя лака. После лака будем наносить патину. Зеленую патину. Хочу под старину тоже сделать. Вот, патиной покроем. И будет, надеюсь, прикольно смотреться. Ладно, обжигаю. Обожаю этот стиль под старину, который мне вот это нравится. прошировка когда волокна все прошжены, очень мне... очень красиво смотрится, симпатично так. Да. вот так вот смотрится это. Все. Сейчас до дома пойду Газа мало, не хватит Да и на морозе Что-то ну, на улице прохладно Здесь грыжит Еле-еле жгет. Дома дожгу уже Лаком будем покрывать Да, прикольно Коробочка выходит Пишите Вам нравится такой нет стиль Тоже на любителя кто любит под старину, наверное, вот такой стиль рустиков Тем зайдет старинная книга такая. Еще зальем эпоксидкой картинку здесь, Вообще шикарно будет. Не знаю, вот спать она сейчас с зеленую патину. Ну попробую на чем-нибудь, на кусочки на каком-нибудь. Как будет смотреться? А то, в принципе, это в принципе-то и так нормально. Вот очередная коробочка готова на продажу, цена 6000 если кого-то заинтересует, те кто землянку ждет скоро будет, не переживайте, Так что пока что смотрим обзор на нардишки, такая вот черная карта назвал, На эти нарды размер 40 на 20, здесь такая каретная стяжка выполнена тоже в виде книги, здесь такая необычная резьба, ножки, здесь застаренная карта, зажоки ее Все лакировано. тузы. Сейчас покажу внутри. То есть брошировка. Все так простенько, но интересно. Чемоданная затяжка. Три лакирована. Рисунок классический игровой. Фишки подклеены. Ну такие маленькие. Ну, по размерам здесь такой вариант, как большой. За простенькие тоже. Ну, беру такая простенькая, но со вкусом тоже коробочка. Кому нравится, как обычно, ссылка в описании для заказа Так вот в раскрытом виде. Sure.